Привет, с вами Арталаски и в этом видео вас ждет пара приятных сюрпризов. Ну а помимо этого я также расскажу о будущем этого канала. Поехали! И еще раз привет, с вами по-прежнему Ардаласки, и хотя на самом деле с английского правильно читать Ардаласкай, но для удобства и простоты восприятия большинства аудитории пришлось слегка это имя исковеркать. Сегодня у меня Днюха, и мне исполнилось 22 года, ёб твою! Пожалуй, это пока что единственный день рождения, на котором я с гордостью смотрю на прошедший год. Ведь всего за полгода я наконец развил свое дело и поднял свой канал, который стал иметь четкую тему создание игр из какой-то полторы тысячи подписчиков большинство из которых уже конечно же отписалась канал дорос почти до 50 тысяч человек это не маленькая цифра учитывая не самую широкую нишу канала геймдев и было записано почти две сотни видеороликов для канала а благодаря поддержке подписчиков я смог обновить железо и хоть полная сумма до сих пор не была собрана я все равно выложил часть подарков после покупки пока также вы два полезных конструктора которые пришлись по душе многим разработчикам мне было очень приятно читать отзывы как им нравится пользоваться этими инструментами и что они им реально помогают В такие моменты понимаешь что все что ты делаешь не зря и это очень круто что касается конструкторов Ближайшие несколько обновлений выйдут уже в начале сентября, а ближе к октябрю появится еще один новый конструктор в виде отдельного приложения. Да-да, наконец-то. Кстати, помните про сюрприз? В описании под роликом есть промокод, с которым вы можете скачать конструктор персонажей бесплатно. Количество ограничено, так что ставим на паузу и бегом качать. Вернулись? Также вы наверняка уже заметили мой второй канал и паблик, посвященный играм. У него несколько целей. Привлечь новую аудиторию геймеров в разработку игр и моддинг, а также помочь начинающим и не очень известным инди-проектам. Как? Да очень просто, ведь на втором канале по большей части выходят обзоры и летсплеи по инди-играм, но возможно придется подключить туда и более популярные проекты для привлечения новой аудитории. Поэтому если вы хотите рассказать о своей игре, присылайте информацию о ней в сообщения группы, если есть демка или игра уже находится в стиме, то не забудьте приложить ключ или демку к сообщению, ну и само собой подписаться на каналы паблик, вроде ничего сложного. Но это еще не все. Я постепенно подключаю к каналу Patreon и уже провел несколько голосований в основной группе на тему контента для него. А неоспоримым победителем стала 2D графика для игр, но так как 3D тоже набрало немало голосов и мне довольно интересно им заниматься, а некоторые сезоны на патроне будут включать в себя кейсы с 3D моделями. Для тех, кто не в курсе что такое Patreon, это компания по сбору средств вроде кикстартера, но направлена не на единоразовый сбор для какого-то конкретного проекта, а для постоянной поддержки определенного ресурса, сайта, игры, канала YouTube, личности ее творчества, в общем вариантов, как видите, много. Что же будет в кейсах? В кейсах будет графика для игр. Вы сможете использовать эту графику в коммерческих проектах с указанием авторства. Также вы получаете доступ к закрытым дневникам разработки моих проектов и принимаете участие в финальных голосованиях по темам их развития. Что касается контента для канала, то я расширю горизонты. Снова. Многие до сих пор пишут мне в комментариях «Не распыляйся! Делай пиксели!» Но на одних пикселях далеко не уедешь. И сотый раз повторю, что это канал по инди-геймдеву, а не по пикселям. А так как геймдев включает в себя множество дисциплин и различных тем, я просто обязан их содействовать, чтобы развивать канал дальше. Сейчас канал приносит совсем небольшой доход и спасают лишь конструкторы и заказы для сторонних проектов. Поэтому любая финансовая поддержка значительно ускоряет выход новых видео и их качество. Наверняка уже заметили, что изменился микрофон, да и собственно и монтаж у роликов стал намного лучше. Но это все не суть. Что ж, это все о чем я хотел рассказать. Желаю вам здоровья, богатства и успешных проектов. С вами был Арталаски. Пока! А еще в этом видео спрятано два ключа от игры Хадрум. Кто успел, тот и съел.